здравствуйте дорогие друзья сегодня э, мы будем совершать эксперимент э, попытаемся сделать э, э, анонсировать скорее даже такой наш новый проект э, назовем его не знаю road movie э, мы с дорогим гостем сядем в машину и будем кататься по екатеринбургу и общаться идея простая э, попробуем ее реализовать и сегодня у нас в гостях алексей алексеевич венедиктов главный редактор эхо москвы добрый день мы пойдем садиться. Да, я как подопытный кролик, первый. Очень важно всегда быть первым. Так, меня Меняемся. Наоборот, да? наоборот. меняемся. А -а -а. Так, ну так. Теперь будем включать камеры. Я представил своего гостя, не представился сам. Меня зовут Богдан Кульчицкий, я директор 66.ru и главный редактор РБК «Екатеринбург». И, конечно, я подготовился, у меня есть вопросы для Алексея Венедиктова, у меня есть даже какой-то план беседы. Но я хочу добавить какой-то такой живизны и немножко региональности в наш видеоблог. И поэтому попрошу Алексея Алексеевича смотреть по сторонам и обращать внимание на какие-то штуки, которые его впечатляют. В хорошем смысле слова, в плохом смысле слова. И мы будем в ходе разговора эти штуки обсуждать. Поехали. А у вас в Москве есть машина? Нет, но у меня служебная машина. Даже две. То есть вы не выедете совсем? Я вообще не выезжаю, я пешеход. Mm -hmm. Я вообще езжу, езжу, как правило, на заднем сиденье. Но это же особое удовольствие. Что? Вождение машин. Да, но в жизни столько удовольствия, что приходится искать. Например, удовольствие нигде не парковаться не искать парковки. Вы считаете Екатеринбург провинциальным городом? В каком-то смысле, конечно. Но, тем не менее, когда я говорю про города столичные, я имею в виду в том числе Екатеринбург. Я тут не так часто бываю, все-таки последний раз я был полтора года назад, кажется, Google мне напоминает, mm -hmm. когда чекинешься, бум, последний раз вы здесь чекинились в аэропорту Кольцова в ноябре 15 года. А, спасибо, нафиг то мне это напомнил? Ну, тем не менее, поэтому он, конечно, город, который столичный, может иметь столичные функции, одной из столичных функций является туризм. И здесь есть проблема. Ну вот даже правда? мы местные люди думаем, что туризм в Екатеринбурге невозможен это по нескольким правда. причинам. Ну я предполагаю, что там самая отличительная черта Екатеринбурга – это вот конструктивизм, здание гостиницы. Вы, и сеть. Не мог, вы точно не можете это знать, потому что вы привыкли жить в этой среде. А, а туризма для тех, кто приезжает, говорит, о, вот это вот. Вот это вот, вот это вот. вот, вот что вот вы вот. И это вот это вот. Нет, и секундочку. Это, для этого нужны специалисты, там, из каких-нибудь консультативных компаний типа Маккензи, которые исследуют этот вопрос. Но совершенно очевидно, что в городе столичными функциями огромную роль в экономике и в продвижении города является туризм. Все. Посмотрите, Казань. За сколько лет Казань стала городом туристов? За сколько лет… Правильный э, вопрос. С... За сколько денег она стала? Ну так это же вопрос решения, аж деньги можно было пустить и на другое. Деньги можно пустить и себе в карман. Деньги можно пустить и на строительство высоток. И вкладываться в офисы. Да? И они вложились не только в туризм, они вложились и в Иннополис, который не является туристической ну, Да, политическая историей. воля, никто да, ее да, не отменял. Ну, ну так и вперед. Почему в Казани есть, а в Свердловской области нет? Должно быть. Вот у меня мой приятель сейчас баллотируется на пост губернатора Пермской области, он бывший вице-мэр Москвы Максим Решетников, и он у себя в Инстаграме опубликовал, что он впервые оказался, он сам пермский, в музее Ложки, музей Ложки, который находится в 70 километрах от Перми. Я тут же ему написал, слушай, я к тебе приеду, только заложи мне этот музей, потому что он показал его. Он его мне показал, и в голову не пришло бы, приехав в Перм ехать в какую-то нытву за 70 километров. Потому что я не знаю, что там музей Ложки, Он он знать, что там музей Ложки. Алексей Алексеевич, вот э, сколько сколько ставили, стоило? ставили себя на место э, зрителей, я, я думаю, что Венедиктов сейчас прикалывается. Какой музей Ложки? А вы не понимаете, что люди хотят видеть то, чего нет в их родном городе? Люди приезжают в другой город за тем, чтобы посмотреть то, что они называют экзотика. Посмотрите, вот образцово-показательная улица Ленина до Подождите, Давайте вот, посмотрим вот... налево-направо. Да, Спортивное да, да. питание, да, да, да, да. аренда. Да? Вот мне, мне как туристу, секундочку, ну хорошо, значит, надо переделывать. Значит, э, извините, значит, надо переделывать. У вас здесь чего гулять не, что тут гулять? Тут гулять нечего, ни одного кафе. Нет, кафе полно. Не, не, не, не, не. Это, не кафе кафе автор, это не кафе на улице. Это не кафе на. Вот ювелирный салон вижу. Ага. Извините ради бога. А дальше что я смотрю? А, супер аренду вижу. Большие тарелки. Да, большие тарелки совершенно верно. Цифровая и бытовая техника. Да, Здесь да, люди да. гулять не будут. А вот ваш а, парк, где пруд, где я сегодня ходил, да, где плотина. Так. С двух сторон. Там люди будут гулять, гулять но там мало. А, а вообще нет сувенирной продукции. Да, я приехал, что я беру магнит. Вы знаете, какой бизнес магнитиков в, в среднеевропейском городе. Бизнес-магнитиков нету. То есть это целевая работа превращения города в объект интереса людей. Мне кажется, что уже не один десяток лет лучшие умы дизайна и, и пиара думают над тем, какой же все-таки вот должен быть магнитик у Екатеринбурга, что должно быть изображено не для не того, чтобы выраж, выражать, Слушайте, выражать я весь точно, город. Я точно не специалист, но, повторяю, существуют специальные консультативные институты, которые, да, нужно, извините меня, нанимать, они вам расскажут про это. Это же, это все профессиональная история. Ну хорошо, вот тогда у нас остается незыблемая, э, незыблемая константа, город, где убили царя. Надо смотреть. Сейчас не, за... да -да. Сейчас не задавили. Да -да. Смотрите, не он спешился, молодец. Да. Не важно, я всегда с большим удовольствием, перед тем, как приехать даже на один день, когда я приезжаю, я прошу э, Розьмана э, отвезти меня в музей э, его иконы. Я у него евьянская код. Для меня вообще-то новый, уникальный. Сегодня мы были не только у него. Во-первых, он показал открытый музей Брусиловского у себя. Uh -huh. Я вас уверяю, что это, это будет спрос. И я сегодня он меня отвел в музей а, литья. Uh -huh. Музей арт-музей. Очень первый раз я там. Мне интересно. Я думаю, что многим интересно, особенно если люди там смогут, повторяю, купить продукцию. Там сегодня была выставка картина, надо 2 августа у вас на ощупь для тех людей, которые не видят. Тебе выдают черные очки, ты пытаешься известную картину, там Гоген, по-моему, был и так далее. Скажу, грубо, аттракцион. Да, и чего? Я этого нигде не видел. Наверное, это всюду есть, а может, нигде нет. За этим уже никто не поедет. Почему? Почему вы так решили? Люди едут за комплекс, они приезжают в город на три дня, сделайте программу трехдневной, туристы от скука. Это три дня. Сделайте в городе Миллионнике трехдневную программу. Что за проблема? Не надо бы показывать университет и главную улицу, на которой ткани, фурнитуры и люди угу. вот Еду мимо, и опять большие тарелки назад. Да? Вот мне это зачем? Пустите старые трамваи. В, где у нас Сан-Франциско? Старые трамваи. И народ, вот идут обычные трамваи, а потом идет старый, народ стоит и ждет, пропуская. А, да? чтобы да. покататься на трамвае начало века. Медицин-центр, теперь а, вторая ваша константа. Безусловно, если я имею в виду, если там устраивать выставки, да, если это будет так, самый большой выставочный центр. Почему нет? Есть же а, во многих городах, а, во многих, в некоторых городах Америки есть так называемые президентские библиотеки. Туда масса народа ломится. А, ну, посмотри, что там народ ломится. Это же не Ельцин-центр не окупает себя на а Это не вопрос окупаемости, это вопрос налогов для города. Окупается он, не окупается, а налоги плати. Для города. А туристов привлекай. Сюда ездят люди, в Ельцин-центр ездят, я знаю, может быть немного. А вы как относитесь к личности Ельцина? Он, он очень была сложная личность, я к нему отношусь сложно. И поскольку я был с ним лично знакомый, много раз с ним общался, а, память об этом человеке а, очень разнообразна. Ну, сложно, разнообразно, это самые неконкретные... А от... что конкретно? Это, это сложно и, и разнообразно. Я отношусь к нему сложно и разнообразно. Если оценивать его как историк, я могу сказать, что он упустил историческую возможность. В чем да. она? Историческая возможность сделать а, Россию процветающей страной. У -у -у. Он и... ее упустил. И где была точка невозврата? 1993 год, война в Чечне. Плюс четвертый год, война в Чечне, безусловно. Все решения, которые потом принимались, это были решения 20 века. Это силовые решения. Запретить, не допустить, не пропускать, уменьшить. Да? Это так не работает в современном обществе. Тогда страна остается в том виде, в каком она остается, она не развивается. Он заложил все сегодняшние проблемы. В этом смысле, безусловно, Борис Николаевич. С другой стороны, Приезжаем сегодня мимо дома, где жил Борис Николаевич. Даже таблички нет. Только ну, что мы там были, там есть? Да. Нет. Вот в том доме, где была его квартира на набережной, там таблички нет. С одной стороны. Даже таблички нет. Я спросил у мэра, есть табличка? Он говорит, нет. Угу. Ну ладно, поверим мэру. Да, поверим мэру. Да, интересная у вас история, да? У вас Ельцин-центр, а таблички, где была его квартира, нет. Ну уж казалось бы, да, табличка. Чего там табличка? Вообще копейка копейка. Вот. Поэтому, на самом деле, с другой стороны, Борис Николаевич э, при э, революции мог превратиться в Робеспер и рубить головы. Да? Имел такую полную возможность, он ей тоже не воспользовался. А должен был? И это хорошо. Нет, конечно. Рубление голов, оно же решает сиюминутные проблемы. Оно не решает проблемы. не Быстрое решение конечно. всех кадровых проблем. Да, но, к сожалению, в нашей стране не только кадровые проблемы существуют, а существуют системные проблемы. И экономические, и политические, и внешнеполитические, и социальные. И эти проблемы а, были разрешены только те некоторые проблемы решались только первые два года, вот, 93 1993 -го года, потом все стало uh -huh. стоп, потом все стало стоп и все. А Как вы думаете, вот сегодняшний статус Чечни – это проблема? А, неформальный в Чечне, конечно, да, проблема? Неформальный статус Чечни, конечно. Да, неформальный статус Чечни. Это минус, минус, минус, минус замедленном действии, потому что когда Владимир Владимирович уйдет, Рамзан Кадыров кому присягнет? Он же неоднократно говорил, что он а, не президентский человек, а человек Путин. Но люди да. не вечно. Ну да. Ну да. И тогда кому мы присягнем? Или никому Вы мне скажите, вы более сведущий человек. Ну, есть же. Ну, в чем? Вот в такой политике. Я думаю, что мы будем иметь следующую Чеченскую войну. В отсутствии Путина и в присутствии Кадырова. Потому что любой преемник захочет Кадырова заставить присягнуть себе. Ну и почему он не присягнет? Ему Потому что приемник. он набрал столько силы, что он уже может торговаться. А Я думаю, что преемник для утверждения своей силы перед остальными должен будет показать именно на Чечне, что хозяин он. Хм. Очень яркий триггер. Ну, Я думаю, что он весьма возможен. С огромным количеством а, возможностей. Ну, и я так понимаю, что особенной работы по тому, чтобы начинать договариваться уже сегодня о какой-то правоприемственности власти, ее не идет. В смысле, в Москве? Да, нет, не идет, потому что президент еще не объявил, что он идет на следующие шесть лет. 6 а, лет. А в чем вот эта игра? Объя... Не объявлять, не объявлять, и уклоняться Чья от ответа? Да, президент. президент считает, насколько я знаю, что если он сейчас объявится, перестанут работать просто, и займутся другими подковерными играми. Но ну, все же понимаю, что он э, выдвинется. Вот уже понятно. Даже мне, наверное, понятно. Ну, а, скажем так, поскольку он об этом не объявляет, поскольку это в голове одного президента, а не съезда каких-то партий, праймерис и прочее, да, uh -huh. то то, что в голове одного человека, в принципе, невозможно предугадать. Можно а, как бы вероятности взвешивать, и а они большие. Но, в принципе, предугадать невозможно. То есть вы будете сказать, что сила личности Путина настолько… Это не сила личности, это институция. Путин – это не человек, это институция теперь. Да? Вот он может сказать там, завтра начинаем войну с Америкой. Все – Да, завтра объединяемся с Америкой. Все – ура! Слушайте, вот мы это видим, поэтому это в голове одного человека. Все институции в, превратились в... в декорации. Он превратился в декорации. Ну, то есть вы одновременно говорите, что Путин не человек, это институция. С Конечно. другой стороны, говорите, что институция это декорация. Все институции, кроме Путина, это декорация. А, вот как. Да. Интересно. А кто тогда в этой институции ну там, играет определяющую роль? Путин Владимир Владимирович. Ну, помимо него же там еще есть какой-то совет, совет директоров? Да. Распущен. Ну, тогда получается, что это царь? Это царь? Ну, в, в вашем вопросе это царь, в вашем вопросе мы имеем власть человека, которая не ограничена никакими институциями. Это называется самодержавие. Это же прекрасно. Для чего? Для решения проблем страны нет. Для конечно. России, я имею в виду. Почему? Чем это прекрасно? Ну, Государь-император потому... тут недалеко, кажется, был расстрелян. Мы о, нем еще, мы о нем еще поговорили. И это было прекрасно? Я не знаю, я не присутствовал А, ну вот. У меня есть свои оценки. Но было уже прекрасно, было самодержавие, было прекрасно, а вот почему-то вся страна встала дыбом дошла дошло до того, что Зверский его убил. Все прекрасно. Ну, хорошо. Не только его, да, а еще много миллионов человек в гражданской войне в широком смысле порубило. Ну Все приняло прекрасно. То есть вы хотите сказать, что царь не в состоянии удержать страну? Не, абсолютно. Ну, это, Нашу это... страну царь не в состоянии удержать, хотя бы потому, что ее размеры и, самое главное, интересы различных частей народов часто прямо противоположны. Царь может выступать медиатором, но для этого ему нужны институты, потому что 146 миллионов человек не могут иметь одного медиатора. А у нас сейчас так. Вы думаете, невозможно эту власть в этом объеме передать кому-то еще? Нет, передать можно. А вопрос дальше, насколько а, она будет эффективной для решения задачи, б удержит неприемник. Все-таки у Путина за спиной 17 лет власти, он шел от того к этому. Я вам напомню, что когда Путин был избран, то у Путинской партии не было большинства в Государственной Думе. Даже. Сейчас просто он не мог провести бюджет, он не мог провести законы, ему надо было договариваться. Это была другая история. Он об этом говорит, кстати. А сейчас все, опа, и так, все легко. Это такая легкость кажущаяся, на мой взгляд. Ошибочная легкость. Раз уж мы затронули Николая Второго, да. сегодня... Слишком много говорят о Николае II, причем в основном какие-то положительные вещи благодаря церкви. Мне хотелось узнать, э, ваше отношение к Николаю II каково как историка? А, ну, я еще тот историк, давайте скажем. Я уже там. Ну, гораздо больше историк, занимаю, чем да? многие Хорошо, из да. нас назовем Значит, это. Так. Николай II а, это был человек не на своем месте. Значит, он а, случайно стал императором. После смерти да, наследника. А, человек, который а, не обладал никаким чувством самоиронии, что очень важно для властителя да, относиться к себе легче. Мы видим это по его дневникам. Uh -huh. а, и узнав следов от своего отца, который создал эти проблемы, Александр III, да, собственно, он создал проблемы. Он основной виновник. На мой взгляд, революции Николай просто следовал в этой... Колее, оставшись, на самом деле, в 19 веке, когда наступил век 20 век Железный. Николай ничего, практически, если вы посмотрите, ничего, вот реально ничего не сделал для России в 20 веке. И даже те люди, которых он сначала призывал, он их потом сносил или радовался, когда их убивали, я имею в виду Столыпин. Это был глубоко консервативный человек период, когда страна, мир, Европа развивалась очень быстро. Ну, ситуация напоминает сегодняшнюю. Нет, я вообще такие я... параллели я... не готов нет, Я имею в виду на тему, что Европа развивается стремительно. Мир развивается да. стремительно. Но мир развивается стремительно. Я согласен, что а, команда Путина за этим развитием не успевает, но не только она вообще. Но а, мы же говорим про Николая, про сегодня можно говорить отдельно. Да? И, собственно говоря, а, если вы посмотрите там, Действия конкретно Николая в каждый конкретный год, увидите, что его действия объективно были А, неэффективны и бы ухудшали ситуацию в империи. Все. Было объективно. Теперь это на это можно посмотреть со стороны, да, из будущего, где мы находимся. При этом он был несправедливо и злодейский убит без суда и следствия вместе с семьей. Он мученик, именно поэтому церковь обращает на него внимание. А он мученик. Он мученик даже не в церковном плане, да, быть вот так убитым без всего, там, с семьей, с сыном, с дочерьми, с женой, да, это мученичество, это злодейство было, и поэтому злодейство по отношению к нему отнюдь не зачеркивает, не зачеркивает тех ошибок, которые он надел. Еще раз, он не был готов управлять этой империей в период трансформации, может быть, где-нибудь в середине 19 века он бы был вполне приемлемым царем, а в начале 20-го нет он не справился ни истории с войной посмотрите, да, Первой мировой там, там, где государство влезало, ну как ну там, я то? говорю, да, да, я согласен да. Да, да. Да. Там, там, где государство влезало там те, мы терпели параллель государства, я имею в виду в экономику государство, военные дела, это нормально он назначал, все генералы его предали все генералы вот, никто не помнит уже что прежде чем отречение произошло он направил телеграммы всем командующим фронтами «Что вы думаете по поводу моего?» И все генералы, назначены им, подняты им, сказали, "Да, ваше величество, надо отрекаться». Никто не поддержал. Вот это и есть главный знак ну. того, что же ты же верховный главнокомандующий, уже там два года ты взял на себя риски, да, и вот так к нему относились командующие фронтами во время идущей войны. Спроси их, а почему они так к тебе относятся? Ну, Было бы интересно. А почему тогда а, в общественном сознании сейчас это царь-мученик, а потому не царь, который отрекся а, от престола? Потому б, что, мученичество, устроил... потому что П... мученичество перекрывает всю эту историю, потому что мы всегда сострадаем людям, это нормально, это хорошо, а, которые были зверски замучены. Ну, в этом смысле тогда реставрация образа Сталина гораздо более справедливая, чем реставрация образа Николая II. Тут вообще нигде нет справедливости. В этих словах, да, а на самом деле, как вы сказали, реставрация образа Сталина, это на самом деле протест против Путина. Надо же понимать, что сталинисты против Путина, они э, требуют э, от Путина того, что делал Сталин, Путин этого не делает, и они против Путина. Это протест. И люди, которые выходят с портретами Сталина, они протестуют против Путина. Это вот протест вот этих людей выражается в такой форме влиятелен этот протест или это я думаю что на Путина он влияет для Путина он влиятелен а протест молодых влиятелен и протест судя по поведению Путина и его окружения протест молодых влиятелен а что страшнее протест молодых или протест тех кто реставрирует Сталина я думаю если для Путина то страшнее соединение этих протестов деды и внуки деды и внуки да ну это же невозможно как это невозможно ну потому вот что можно. деды деды хотят э, назад, это а внуки вопр... хотят вперед. Это не вопрос назад или вперед, это вопрос протест или поддержка. Это другая система координат. Это потом. А сейчас этот протест может измениться. Вы, наверное, забыли, что так называемый Конфронционный совет оппозиции, там у Лето, это уже пять, по-моему, да, там сидели Каспаров и Лимонов, ну, условно, Лимоновцы и Каспаровцы. Там сидели там сидел Удальцов рядом э, с... Э, Борисом Немцовым. А? Ну, и они не смогли ни о чем договориться. Неважно, они сели за один стол. Тогда не смогли. Всяко бывает. Венедик... У каждого свой Венедиктов, что называется. Да, наверное. У каждого в голове. Хорошо, мой Венедиктов – это, это человек, который э, постоянно что-нибудь критикует. Правильно, постоянно да. чем-то недоволен. Нет, Возьмите... нет, не, а критикует и недоволен – это разная вещь. Ну, как, это же прямой, прямое нет. следствие? Нет. Чем-то недоволен, нет. выступаешь с критикой? ничего подобного. Ничего подобного. Для журналиста а, быть а, критикующим человеком это как дышать. Журналист получает некий факт, события, заявления, неважно, и он его исследует в том числе на предмет слабости этого факта. Потому что власть, лидеры, они хорошие про себя сами скажут. А вот когда.. А, ты выявляешь, что задето чьи-то интересы, ты видишь дырку в этом решении, ты видишь дырку, слабость в этом заявлении, ты видишь ошибку или манипуляцию. Это не важно, это лидер власти или лидер оппозиции, это совершенно не важно. Ты об этом должен говорить, хотя, может быть, тебе это выгодно, это не недоволен. Вы меня извините, там, я не знаю, история с реновацией, мне выгодно. Вот мне выгодно. Я знаю, как в доме продать квартиры, как. Да, купить квартиру, продать квартиру, как она подскочит в цене да, в ходе реновации, мне ну выгодно. Ну как, ты покупаешь э -э, квартиры в доме, э, который подлежит реновации, и дальше ты, да. она растет в цене, очевидно же. Опытные люди, которые понимают, как я, как покупать и продавать квартиру, выгодно. Но я критикую реновацию именно потому, что вижу в ней не для себя, а для моих слушателей проблемы. И я э -э, критикую, потому что я журналист. Нужно сказать, вот здесь дырка, вот здесь дырка, вот это не объяснили, вот здесь соврали, вот здесь опять соврали, а здесь опять дырка. Так что это разные вещи. Критика а, журналиста – это исследование решения или заявления властей или, или оппозиции, неважно, людей власти. А откуда у вас такой опыт по сделкам с недвижимостью? Потому что я встречаюсь с огромным количеством людей. Которые этим занимаются профессионально, они меня консультируют. А, то есть это э, заимствованное знание. У, думала, у меня все заимственное и, знание. Есть какой-то опыт. Нет, я никогда этим не занимался сделок за последние Заим Заимственное года. знание это самое важное знание, когда люди хотят со мной иметь отношения, они в своих областях меня консультируют. Mm -hmm. Естественно, я не являюсь специалистом ни в чем, кроме журналистики. Я не являюсь специалистом в истории, я не являюсь специалистом в государственном управлении, я не являюсь специалистом в военном деле. У меня есть друзья генералы, у меня есть друзья чекисты, у меня есть друзья риэлторы, у меня есть друзья управленцы, которые мне объясняют, что имеется в виду и где какие вещи. Профессионалы. Надо вообще доверять профессионалам. Если ты не умеешь штукатурить, найми штукатур, а не делай всякую фигню. Поэтому я предпочитаю нанимать штукатур или дружиться штукатуром. Вы будете пробовать заработать на реновации? Нет, я не зарабатываю на инсайде вообще. Мне хватает моих денег, я не проживаю свою зарплату, и мне больше не надо. У меня остается. Mm -hmm. Как вкладываете? Я вкладываю сейчас свой журнал Дилетант, который убыточен. Mm -hmm. Я открыл новое дело, где я хозяин. Достаточно того, что я наемный трудяга на радио. Ну, почти наемный, с учетом того, что я еще акционер. А в журнал Дилетант я только акционер, я вкладываю деньги, большие деньги, которые я скопил за. Время своей жизни и пытаюсь его поднять на окупаемость. Ну, это прям мессианский поступок. Нет, я просто хочу бессмертия. Память, бессмертия памяти, в качестве памяти, издателя памяти. исторического журнала? Конечно. А, вот а, во Франции существует знаменитый журнал, который называется «История». Значит, во время войны, оккупации Франции, все журналы закрылись, кроме этого журнала. Мы хотели на газетной бумаге. Вот это, вот это бессмертие, да, Этот журнал не прерывался во время войны и оккупации. Потому что был спрос. И люди знают этот журнал, помнят этот журнал, любят журналы, покупают. Издателя давно уже нет, и они историю покупают. Отлично. А в чем еще бессмертие может быть? А чуть-чуть новенькое. Я молодой издатель. Мне полтора года как издатель. Я занимаюсь новым делом. Я доказываю, что бумага не умерла. Я доказываю, у меня растут тиражи, каждый месяц прибавляется 2-3 тысячи. Я начал с 12 тысяч полтора года назад тираж журнала, сейчас он 63 тысячи. Вот и все. Мне прилетают плюхи больше теперь за журнал, чем за эхо. Всякие томогавки из известных мест. А вот. вы не хотите стать, например, видеоблогером? Нет. Ну Вы уже, уже текстовый блогер. Вам э, проще... Ну, тем не менее, вы, вы представитель разговорной профессии. Нет, а мне зачем? Интересно. Модно стильно, модно-молодежно. Да, мне не надо модно-молодежно. На модно-молодежно Если Алексей Алексеевич Виндиков младший, 16-летний. Вот пусть он будет модно-молодежным. А мне достаточно своей аудитории тут и а, аудитории журнала там. Как вы относитесь к развитию телеграм-каналов, каналов в YouTube? Это новая медиа? Да, это новая медиа. Я вот уже месяц веду свой телеграм-канал. Я пока не очень сильно понимаю, мне это зачем, Но меня опять заставили вывести мои сотрудницы. Сотрудницы? Это сотрудницы. как интересно? Ну, как? Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, да. Мы отстаем в этом направлении. Вот как в Твиттере был Инстаграма, когда Леся Рябцева мне сказал Алексей Алексеевич, мы стали, как Эхо, отставать. Эховский аккаунт не работает, нужен ваш личный аккаунт. Вот вам пароль вперед. И сейчас то же самое с телеграм-каналом. Я пока не очень понял а, его, да, поскольку то, что я там пишу, я могу говорить по радио или писать в а, Твиттере. Вот. Ну, пробуем. Посмотрим. Вы же не ведете его анонимно? Нет, я не веду его анонимно. Я ничего не веду анонимно. А как относитесь к анонимным телеграм-каналам, что-то читаете? Они, да, конечно, они находятся рядом. Да, ну, тут люди выбрали анонимность, тут люди выбрали неанонимность. Это все плюсуется, это плюс. Это все как большой универсам. Хочешь выбирай вот это, хочешь выбирай вот это, хочешь это и это. А насколько вы доверяете этой информации? Какой? Из анонимных телеграм-каналов. Я вообще не доверяю даже из неанонимных телеграм-каналов. Я, будучи там глубоко в инсайде, я прекрасно понимаю, где люди знают, где люди понимают, где люди высчитывают, а где люди манипулируют. Поэтому те телеграм-каналы серьезные, на которых я подписан, да, они лишь э, толкают меня проверять и, и развивать ту информацию, которая у них есть. Приведите а, это в этом сути позитивный. Ну, я не знаю, там есть каналы, там, Давыдов Индекс, есть каналы там, Низыга, есть каналы там, Мэш, да, а, например. Mm -hmm. А появляется информация о ротации в Совете Федерации, приход новых людей. Я начинаю это проверять. Да? Что-то подтверждается, что-то нет. И то, что подтверждено, уже пишу, я говорю, я подтверждаю, что это так. И в данном случае моя неанонимность весит больше, чем их анонимность. В чем плюс традиционных СМИ, которые считают равно не, а, неанонимным телеграм-каналам? К ним доверия больше. Они отвечают за свои Пока вопросы. да. Пока ну, так, да. Мы, про, мы про пока и говорим. А попробуй анонимно заслужить доверие. Это очень сложная история. Потому что все будут думать, это кто, он всю пользу работает. Да, А, понятно, здесь он работает на Навального, а здесь он работает на Шувалова, а здесь он работает на Госдеп. Значит, ну, Венедиктов, это же известно. То есть мой образ складывается не только из телеграм-канала, но и из всего, что я делаю. А вот их образ складывается только из телеграм-канала. То есть он плоский, двумерный. Ну хорошо, это их выбор. Это вот и храм на крови, да? Да, это он. Я тут не был. Ну, Мы можем проехать, проехать вокруг него. Да, это было бы правильно, потому что, ну, я думаю, что. Чего... Ну вот, архитектурно. Это, по-вашему, доминанта в Екатеринбурге? А, а, да, это Про я смотрел это, знаете, в, знаете в я смотрел это с другой э, стороны реки, да. Вот, это, конечно, доминанта. Нет, послушайте, ну вот... А да, что более доминанта, храм или Высоцкий? Доминанта в смысле чего? В смысле, в смысле об, облика современного Екатеринбурга. Э, я думаю, что храм, конечно. Серьезно? Да. Т понимаете, современный Высоцкий, да, вот он торчит перед нами, да, А современный Высоцкий, это вне не, Он не привязан к местности, он может в Калуге встать и в Москве. Но он стал именно здесь, Нет, в самом север в А кто север? Я не знаю, где север. Послушайте, опять, я турист. да Я не знаю, какой это север. Вот мне фотографический магазин вот, а, Метенкова, да, вот мне гораздо сейчас интереснее, чем Высоцкий. что Старое здание со старым написанием. что Там до сих пор фотографический магазин. Да, во, выставки проходят. Во, во. Мне это, как туристу, интересно. А Высоцкий – это то, на что я могу ориентироваться, ориентируясь по городу, да? и, может быть, там хороший ресторан, я не знаю. Навигационная Навигационная, навигационная булавка, это, да, абсолютно, абсолютно, да. Нет, ну, он хорошо сделан, но он, как бы, ну, я повторяю, такое, такое здание я видел в Чикаго, условно говоря, да? Меня не раздражает не вот это здание справа, которое рядом, кстати, с палатами, вон, видимо, 18 или начало 19 ну, если даже с этим, не раз, вот это меня не раздражает. Это я видел в Праге, например. Ой, какой кошмар в Праге построили такое здание. Вот это и это меня не раздражает. Это нормальная жизнь города. Это вот сегодня мы говорили с мэром о переименовании улиц. Я говорю, послушай, но есть же простые вещи. Вот есть старое название, коммунистическое. Я сейчас был в Полоцке по приглашению президента Лукашенко. И там значит угол Карла Маркса улицы. Ну и там, я не знаю, слава чародей», я не знаю, вот такой угол mm -hmm. такой, да, не помню ничего, надо посмотреть. Я говорю, это ж так просто, да, но ну, не надо переименовывать, если это уж совсем никак не критично. Просто есть города, где внизу под нынешним названием специальным образом повешено старое название другим цветом, да, что там улица Всеволожская с 1765 по 1918, и вот повесь рядом, это вообще не стоит денег. Но все, кто будет приезжать мимо, знают, да, сейчас коммунистическая, раньше была всеволжская. Ну, В чем проблема? Так нам же свойственно перечеркивать свою историю. Да нет, нам не свойственно перечеркивать, мы просто не умеем. Просто у нас все революции, понимаете? У нас реально все революции. Но есть же вещи, которые уже решены цивилизацией. Да хоть три таблички там. Меня говорят, а если он три раза, да повесь три, тебе жалко. Значит, есть синяя, это то, что каждая улица современная, внизу зеленая, если надо еще внизу сделать желтую, красную, не знаю какую. Кому это Это Будет люди видеть всю историю на своем доме. В чем проблема здесь это сделать, я не вижу. И мэр согласился, говорит, слушай, это, наверное, правильно. Я говорю, ну, наверное, рассуди со своими. Вот мы видим, да, синяя, это улица, чего? Горького. Как она раньше называлась? Ну, я не знаю. Вот, о, а вдруг там красивое название было, тем более, что в таком месте. Да? А вот висела бы под ней такая же, она зеленая. Да? Табличка там, улица такая-то, такой... и тогда было бы интересно. Это были бы как эти, как кольца на деревьях. Ну конечно, кодовые. молодец. Ну конечно. И это же просто. Ну, вот сейчас мы с вами говорили о том, что а, просто так в да-да-да вот в центре, что это в центре такое? города это вот такой дом. Нет, это я понимаю, что это такой дом. Ну, вот купеческий, купеческий дом. Он он хорош. хорош но да. что, что с ним происходит? А давайте снесем храм. Построим пять. Не, домов. давайте храм не А почему? В интересах жителей. Алексей, Алексей. Ну, а, а что это они там на выставках у вас где-то? В этом и есть умение планировать, на мой взгляд, области и города, да, вот примерять различные интересы, интересы различных людей с различными взглядами. Вот же в чем история. Так у нас не умеют, мы сами поняли, договариваться. Пусть учатся. А так в этом и есть, когда один человек в городе, в области. В стране принимает решение, говорят, это что у вас такой раз и снесли наутро. Слушайте, ну история, со... президент разгребает свалки. Я да. много чего в жизни видел, вот правда, много, но когда он сказал брать свалку, там через там-то через три дня она была убрана, мне стало плохо, это интересный президент моей страны, ядерной да. державы. Чем он занимается? Он ручную, свалки Да управление. нет, свалки разбирает. Свалки. Президент. Я думаю, что Трамп этого не сможет никогда. Ну, у нас же э, в стране всегда смена руководства означает, смена строя, идеологии и так далее. У 17 лет нет смена да, руководства, смена строя, идеологии и так далее. За 17 лет можно было решить с этой свалкой? Которая как, теперь выясняется, что она незаконная, диким. А раньше нет, ничего не пока кто-то не позвонил, нет? Страна большая. А, страна большая, сменилась 4 губернатора за это время все таки страна большая, это точно не президентское дело. Мы вот с вами в прошлый раз, когда беседовали, вот именно полтора года назад, uh -huh. а, какое-то время посвятили обсуждению темы коррупции. То есть вы сказали, что у Владимира Владимировича есть хорошая ката, предвыборная, борьба с коррупцией. Uh -huh. И он ее будет разыгрывать до тех пор, пока не ну разыграет вот, мы полностью. Видим, мы же видим, сажают губернаторов сажают замминистров, сажают генералов, вот так вот видит борьбу с коррупцией. Как вы думаете, она уже разыграна полностью? Нет, или, конечно. Или еще у нас она... есть целый год впереди. Да, у нас э, это не остановится на новых выборах, а, потому что на самом деле вскрываются вещи для него совершенно неожиданные, да, там типа полковника Захарченко там с миллиардами рублей, да, угу. или там с начальником Федеральной службы охраны по Северному Кавказу генералом Напрямом, который там начальник службы охраны ФСО на Северном Кавказе, да, на Северном Кавказе, человек, которого взяли за коррупцию сейчас, близкий человек, он, когда Путин был вице-мэром Петербурга, mm -hmm. Лаперев был зам начальника ФСО по Петербургу, есть, понимаете, да, с какого года, так. и вот его берут за коррупцию, потому что его действия подвергли безопасность президента, его коррупционные действия, безопасность, собственно, президента и лиц, которых он охраняет, это фантастика. Как на это можно остановиться? Я думаю, что Путин не остановится. А я вы думаю, думаете, что я для думаю... него это сюрприз? Для него это абсолютный был сюрприз, я просто знаю. Я не думаю, я знаю. Сейчас так же... же, как история с Улюкаевым для него был абсолютный сюрприз. Я это просто знаю. У Уликаева был один из самых доверенных людей президента Путина в экономической области. Сам... Он ему очень доверял. Я просто это знаю. У человеков сейчас э, такие полномочия. Таксинаков э, сажают тоже. Ну нет, все-таки. Э, нет, вы просто не следите. С... Их сажают больше, чем гражданские. Ну, банда убийцы с ФСБ сейчас в какой-то области. Слушайте, uh -huh. ну это важно, да? И вот если смотришь по областям, по регионам, а многих сажают. Во всяком случае, во власти из-за этих закручиваний гаек работать уже никто не хочет. Ну, далеко до Трампа. Ага. два этажа госдепа пустых никто не хочет. Работает с Трампом. Поэтому, поэтому да, далеко, нет, почему хотят работать, но молодые ребята о -о очень амбициозные, я повторяю, вот сейчас, когда мы видим а, новые выборы, а, губернаторские, да, мы видим, как молодые люди, сравнить 40-летние, идут, куда идут, на губернаторские выборы? Да? Да? да, Как идут, их ведут? Хорошо, их ведут, и они согласны, что всегда можно найти тяжелую продолжительную болезнь. Слушайте, увернуться, да, увернуться всегда можно. Но если у тебя начинается азарт, послушайте, я повторяю, у меня несколько человек, с которыми я поддерживаю дружеские непрофессиональные отношения, да, они идут сейчас губернаторы от партии власти. У них азарт. Ну... Мы сделаем нашу страну. Это новое. Вот, да, мы, да, мы все понимаем, мы бюрократ, сами служили в бюрократии структурах. Ну, мы сделаем, ну вот мы сделаем. Романтики? Вы знаете, они технократы, они не столь романтики, сколь они э, считают, что доверие президента и собственные умения, это достаточно для того, чтобы сделать страну, область, субъект лучше. Сколько было молодых амбициозных людей, которых поломалась система? Ничему не учат. Пока вас не поломает, на чужом опыте у нас не учат. Вы знаете, я знаю на моей памяти четырех разных Путина уже, ну трех, может быть, будет четвертый, постой. я не знаю, он многолик, и у него свои представления о главном, абсолютно был уверен, что никогда в жизни Путин не опустится до того мракобесия, которое сейчас в стране, я ошибся, если он сам не такой, то он позволяет этим мракобесам, я ему сказал, я вам говорю, честно, ну, сказал, что Владимир Владимирович, вы говорите о молодежи, но вы поручили молодежь двум мракобесам, министру культуры и министру образования. Как они будут к вам относиться, когда эти там решают, что им надо прежде всего мыть полы в школе, да, и читать классику вслух и пароля». Как эта молодежь будет относиться к вам, которые назначили этих министров двух? Так, какой вот. был ответ? Ну, ты преувеличиваешь, как всегда, я говорю. Ну, как всегда, мое дело вам указать, да, вот вы говорите о критике, но это же правда. На двух центральных, например, вот, может быть, министр промышленности, может быть, мракобес. А вот мракобес как раз реформатор. да? Ну, понимаете, министр энергетики может быть и может быть, министр культуры, министр образования мракобесами в 21 веке, когда ты делаешь ставку на молодежь. Не, если ты не делаешь ставку на молодежь, а делаешь ставку на там, церковь, на послушных пенсионеров, на подкупленных бюджетников, тогда мы понимаем. Но мы же говорим о другой конструкции. О молодежи. Если забыли эту молодежь, но ну забыли эту молодежь. Ну вычеркнули эту молодежь. Нет, так не пойдет. А тогда нахрен Васильев и Мединский. Вот же история. Кто в таком случае, по-вашему, герой сегодняшнего дня, герой нашего времени? Кто он? У кого? Вот у нас в России кто. Ни у кого? В России разное. У кого? Н не, этот непререкаемый авторитет. Нет герой прямо герой. Да нет, вот как нет. Виктор Цой. Нет, нет, да, Виктор Цой никогда не был героем для всего он... только, только городское население, меньшинство абсолютно, слушал Виктора Цоя. Нет никаких героев. Э, в, в этом смысле нет. У каждой страты социальной свой герой. Вы знаете, вот что такое Навальный для молодежи, рассказать вам? Ну-ка. Навальный для молодежи не является лидером. Это глубокая ошибка, э, которую делали невнимательные наблюдатели. Значит, когда Навального арестовали на митинге в Москве, но ну, в смысле он не дошел до митинга, это молодежь даже. Не, заметил, что не он заметила потеря бойца. Да, не заметила, потому что он для них не лидер. Знаете, там кричали, я тут генералам рассказывал. Вы вообще пленки видели? Вы видели репортажи с площади? Половина площади, это молодежь кричит. Путин вор, а вторая половина отвечает. Гриффиндор, Дамблдор. Я говорю, да, да. И они я говорю, вы, а кто такой Гриффиндор? Я говорю, вот. Ребята, вы даже не понимаете, о чем вы говорите. Это правда, можно посмотреть в пленке, вот площадь кричит, и площадь отвечает, речевки такие. Так вот, Навальный для них не лидер, Навальный для них пример и символ. Это разные вещи, лидер и пример и символ. Красивый, несгимаемый, им так кажется, все по готовы рисковать, ничего не боится, но я хочу быть таким же. Вот же история, в чем Навального и молодежи. Хорошо, есть еще такие примеры? Нет. Примера в, в пример чем? и символ. Вот такой, как Навальный. Например. Нет, но есть люди Путин успешные. пример и символ. Путин успешный, да. Путин пример успешной карьеры. Я был, говорит Путин, там мальчишкой, там таким-сяким, вырос э, из семьи не очень богатый, занимался. Он да -да -да. Мы, мы тоже можем быть президентом. Да? Это символ для части, безусловно. Сечин пример и символ? Я вам скажу, это кто? Я сужу по своему сыну 16-летнему, мой сын 16-летний еще год тому назад не знал, кто такой Медведев. Но Путин еще туда-сюда, да? Навального он знает сейчас, но Медведев это кто, а мне зачем это знать, папа, ты что, но теперь он говорит, ну я пойду на следующую манифестацию, я Говорю, зачем, говорит, а по приколу-по, ты сдурел? По приколу, хотим, да, что такое? Мы купим большую желтую уточку надувную и пустим его по москва реке мимо Кремля поплывет. Прикольно же! Я говорю, ты понимаешь, что это желтая утка? Вот это да какая разница! Я говорю, Прикольно! Я говорю, ты понимаешь, что там тебя задержат? Говорит, ну и что? Я говорю, ну и что? Ну задержат. ну и что? Ну посижу. Ну и в протоколе будет Алексей Венедиктов, круто. Мама родная. Понимаешь, так да? что вы ему сказали? Ничего я ему не сказал что, А что ему можно сказать? А, а потом... он не ходил еще, да? Нет, нет, это было вот после всех, когда он посмотрел это. Ага. Что там, девчонок бьют, он говорит, что он, сдурели что ли что? я пойду. это его девочку там помяли из класса, там или не из класса, там, знакомые, да, угу. во время задержания. Ну, пойду, конечно. Это вопрос солидарности, понимаете? Он не идеологический, да? Он, он там не антипутинский, не про Навальевский, mm. но это ж круто. «О, чувак, ничего не боится, в тюрьме тебе типа, зеленкой плюс Ничего не боится, пап. А им нужны лидеры, которые ничего не боятся. Ну, вы проводите какие-то профилактические беседы, Никакие разъясняя, я не могу разъясняя подводные разные камни, Нет, кто Ему чей, чей ему кто чей проект. Это неинтересно ему. Им это неинтересно. Не интересно. Им это неинтересно. не интересно. Пап, это круто. «Пап, ну а как не пойти?» «Пап, ну а как не пойти? Они там девчонок бьют». «Ну да, кашу на это. а что на это ответишь?» Не тех девчонок, не те бьют, так невозможно, мы не так воспитаны. А То шнур это... символ? Шнур, вы знаете, шнур, знаете, не, если он куда призовет, они не пойдут. Почему? Они на концерты ходят. А потому, потому что это совсем другой образ. Люди ходят на концерты, люди ходят там на разные концерты, да? А, а вот их как лидеров. А да, Как пример. А что, ну, пример чему? Не поговорили же про «Игру престолов». А нет. что говорить про «Игру престолов»? Мы Ланнистеры, как сказал мой мальчик. Я всю жизнь думал, что мы Старки. Но когда мальчик стал смотреть… Мы русские назад, Ланнистеры? В смысле? Ну, вообще-то. У них нет этого понятия. Прекратите. Какие русские? У них нет этого понятия. Вот есть настоящие. Вот мы были Старками. Он говорит, папа, почему мы Старки, говорит он. Они же тупые. Они же все просрали. У них все было, они все просрали. Мы Ланнистеры, семья прежде всего, и мы всегда платим долги. То есть даем по морде в, смысле, в ответку. Я говорю, ну хорошо, мы Ланнистеры, а теперь мы ходим в майках Ланнистера, в моем кабинете висит флаг стандарт Ланнистеров, который я привез э, из Штатов, и мы смотрим. То есть он уже не смотрит «Игру престолов», а я еще смотрю. А когда поменяло, поменялось представление о том, что мы не Старки, а Ланнистеры? Ну, два года назад он что-то что посмотрел, пришел и сказал. Ну, в итоге, если, если мы сейчас смотрим Старки возвращаются, нет, Старки объединяются, не старт, они нет. практически не, не понесли потерь. потерь, у них умер отец, мать и старший Джон, брат. Он Сноу Таргариен, во-первых, и в главных. Именно поэтому он никогда не женится на Дейнерис, хотя некоторые прогнозируют. Они двоюродные братья. Так. Нет, они не двоюродные, они сводные брат и сестра. То есть снова не так. А Санс и Ария, ну, Санс и Ария. Там нет мужчин в роду. Все, все мужчины, кроме Брана. А Бран, он он же, у нас уже ворон, это mm -hmm. не человек. То есть они не Поэтому, смогут продолжить А, у, а вот... у нас еще Лаймы, хоть однорукий, э, этот самый mm -hmm. э, Джеф, э, твой, этот самый, как его не Джеффри, Джейми, mm -hmm. у нас Джейми еще есть, у нас еще Тириан в другом лагере. Ланнистеры на своих местах, в обоих лагерях, оба десницы, два Ланнистера в обоих лагерях. В общем, я прогнозирую, это не спойлер, это прогноз, они объединятся в борьбе против белых ходаков под руководством Джона Сноу Таргарен. С нами был Алексей Венедиктов. В чем-то Ланнистер.